всем привет дорогие друзья с вами как обычно Вуди. добро пожаловать на обзор которых уже очень давно не было обзор посвящен значит FVC трейд тренинг оффлайн капу был онлайн кап кто-то на нем участвовал я уже забыл как делать обзоры но давайте вместе вспомним в общем карта DVC 2008 1 очень классная карта Она мне очень нравится Она очень сложная, техничная Ну, точнее, пройти ее можно пешком Но Чтобы сделать хороший тайм Надо, конечно, постараться В общем-то, все до этого был Стрейп, стрейп, стрейф. Здесь нам дают плазму И есть у нас два варианта Либо мы делаем даблджам туда В случае в ЦП, Либо мы плазмим вот сюда, в случае с ВК-3. Далее просто огибаем эту стену. Здесь у нас просто опять же стрейф на стрейф. И вот здесь очень интересный момент. В принципе, у кого-то по скорости могло получаться так, что он перелетал немного конец пола. Мог прыгнуть здесь и следовательно мог просто сюда залететь и дальше пойти. А, но... По идее, можно просто так вот проплазмить. Это рампа у нас, если что, слик. Вот это вот слик. Здесь нам дают хейст. И далее нам нужно подниматься наверх. Меняя стены обязательно. Полетаем, нам дают ракету, отбирают хейст. И, в общем-то, далее у нас начинается небольшой ракетран. Здесь у нас тоже Слик. Слик не совсем обозначен как Слик, в принципе. Кто-то, возможно, даже не знал, что что-то из этого Слик. Но 2008 год, ребят, не судите строго, так сказать. 11 лет назад, больше, да? Сколько? 12? Нет, стой, 13. 13 лет назад, что-то РИП-математика. В общем-то, здесь у нас два варианта. Я думаю, один... Оба возможны в CPM, но только один возможен в q 3 Один из вариантов это скипать 2 x вот таким вот способом. Суть в том, что в принципе стена слишком, э, так сказать, невысоко. И это позволяет нам немножко ее заскимить. И имея достаточную скорость, мы можем отстрелиться наверх чуть-чуть от стены и залететь сразу сюда, продолжая ран. Тем более, что здесь еще и она такая наклонная, что дает нам даже больше пространства. Если бы она была вот именно где она начинается, вот так вот шла, мы бы, наверное, это не сделали, потому что мы, мы бы просто с прыжка врезались. Хотя, не знаю, возможно, надо было бы просто больше скорости и делать тогда бы пораньше другой вариант это про просто 2x делаем 2x и залетаем можно даже полтора x можно не 2x полтора x вполне достаточно я думаю что там даже с руки джампами можно залететь ну и здесь у нас финиш вот такая вот карта не знаю давайте я пробегу попробую как-нибудь кстати говоря если кто-то боялся вот этих вот Бордюров, это очень классные бордюры. В 2008 году делали так, как не, делали, как не делают сейчас. Вот смотрите. То есть бордюр просто прямоугольник. Это не рампа, как, допустим, вот эта труба, да, как там дальше труба будет. Это у нас э, обычный прямоугольник который мы можем сделать Обычный, хороший, стабильный jump. Единственное, что Все-таки вот эти бордюрчики да, Но они вроде как Не особо мешали, по крайней мере мне Не знаю, как вам, ребят Давайте попробую прибежать Я сегодня ничего не играл вообще в дурфак Так что Особо много не ждите В принципе, в ЦПМ, естественно, можно сделать всяких ГБ и так далее и так далее. Можно сделать ГБ здесь и просто начинать пролетать. И да, еще один момент. Здесь вот эта вот стена. Нужно быть аккуратным. То есть здесь не надо просто прямо плазмить. Здесь нужно немного по, сказать, по, по убывающей траектории плазмить вот видите такой нуп сразу же наверх так летаем. получилось слишком много скорости было я слишком поздно сделал раунд буст Просто заворачиваем Такая вот карта. Я думаю разнообразие роутов. Надеюсь мы увидим в демках. Давайте смотреть демку. Я только гоблина смотрел. Если что другие демки не смотрел вообще. так давайте Рейвен. Три начинаем. Рейвен. Хотел сказать, почему ты не поворачиваешь, а это будет 3. Здесь у нас, соответственно, плазма. Не очень хорошо забрался, потому что зацепился, скорость потерял, не сохранил. Это тоже все время. Здесь, значит, какой вариант у него. А, вот про что я и говорил. Вот так решил рейн сделать. Это смарт, весьма смарт Если у него, если у него плохо с С плазмоклаймбами По таким вот стенам То почему-то и нет Ну тихонечко Рэйвен играет В принципе Ой-ой-ой-ой Надо было еще, еще на было. Неплохой вариант, неплохой Находит себе костыли не может набрать скорость, но может найти костырей. Это очень хорошо. Это хороший показатель того, что мозги работают у человека. Он не просто долбится, пытается как-то, если у него не получается, а он находит для себя решение. Томми 107. Ну, тут уже стрейф, очевидно, получше. Смотрим, как остальная часть карты пройдет Здесь уже плазма получше Сразу всю скорость сохранил, пролетел дальше Здесь то же самое А, нет, ну вот так решил, тоже можно, почему нет? Соответственно, тоже быстрее Не теряет скорости абсолютно, тоже будет делать 2x А вот знал ли что он, что там Слик, я не знаю, я что-то не заметил Сликом ли он там Ну вот знай Томи что там слик Ну и финиш весьма весьма хороший финиш получился Хорошо Радио Каал. стрейк немножко похуже как будто бы Но это все практика хорошая плазма очень хорошая плазма там много здесь быстрее все проходит более четко вот несмотря на то что стрейф в целом похуже а в остальном вообще ни разу не уступает здесь непонятно что-то было с и зачем ну может он там застревал постоянно не знаю бывает тоже скорее а не... может и знал что слик не знаю зачем прыгать тогда можно набирать скорость нормально на слике тоже хороший 2x 2х. Ну, 2х судя по всему ни у кого нету проблем Ой, финиш такой медленный получился бы финиш Побыстрее был бы очень хороший темп. Так, комполомус Тоже 1.05 Ну а Покажи На что способен Здесь забирался наверх вот не знаю как быстрее в принципе я думаю можно будет показать демку топ-1 пвц на этом раунде если она у меня есть но она вроде должна быть я немного не подготовился так ну ракеты хорошие плазма хорошо все было хорошо тут тоже очень быстро по x не допускал ну он в принципе не нужен если скорость по x ну и финиш не сказал бы что быстрый но можно можно чуть побыстрее happy тоже 105 хорошей траектории стрейхи здесь на нижнюю попал возможно на верхнюю быстрее возможно на верхнюю быстрее Хорошая плазма. Ой, ой Ну, немного не хватает, я думаю, прорицательных, прорицательских сказать, способностей, потому что, как бы, спамит ракетами, как будто бы... Не понимая, как бы Что будет дальше. То есть, если он сейчас выстрелит ракетой, то что он будет дальше делать? Либо перенервничал, либо еще что-то, не знаю. Но в целом выглядит так. То есть вы вам, ну вот вам, всем, кто в минуте 0,5, ну, комполомысладно еще вам надо понимать четко, что если вам допустим, там через три прыжка дальше надо будет залезать наверх, значит, ну, у вас есть ракета, значит, вам надо лучше наверочку, так сказать, наверняка начинать подниматься заранее, попутно набирая скорость, чем спамить, набирая скорость, потом врезаться ее все, потерять, подняться и так далее. Это не очень не очень практично. Это ваш враг, так сказать Терять скорость, это ваш враг, особенно в ИК-3 57,7, Ансельмо Из Польши Не знаю, наверное, вы Эти все советики, так сказать Знаете Вы это все понимаете, да Но... Почему-то не делаете. Думайте об этом. Думайте над каждой ситуации. Ну, я вижу, что Ансельма у нас достаточно опытный детрагер. Чего это фейк, я не знаю. Очень хорошо. Ракета вот слабенькая. мог мне от отстрелиться. Вот он заранее за джам. Делает 4х. Ну, по факту он, наверное, словил где-то только 3х. Страшно. Ну и финиш. Весьма, весьма, весьма очень даже ничего. ТМФЭКС, 53. 53. ТМФЭКСа мы знаем. ТМФЭКС очень хорошо играет. Пошла, так сказать, подготовка у всех до ФВЦ. Только я не готовлюсь. Может и на нижнюю быстрее. Не знаю. Вот, возможно, вот так быстрее. Очень тоже хорошая плазма. Здесь, ну, здесь зацепил головой, там, эту рампочку наверху. То, я думаю, это не очень критично. Конечно, он от этого потеряет очень много тайме. Очень хорошие ракеты, много скорости. сразу перелетел не ел он прыжок лишний и тихонечко тупо, как как на видосе так сказать слезал финиш финиш хороший это скорее всего самый быстрый финиш так-то поизон у нас пи не знаю так степ 52 8. и 8 очень даже ничего топ 3 поздравляю степ молодец. все очень хорошо пока не могу сказать ничего против пазма очень быстрая полнена очень хорошо поднялся стену ракетой очень хорошо очень хорошо а, -а, -а. зацепил Здесь, конечно, много потерял, я не знаю, наверное, секундочки точно. <с> И просто завернул на финиш. Но почему нет? Почему нет? Так, пуш ты темпов. 51.8. Тоже все мы его знаем, давно он играет. хорошая быстрая плазма и здесь очень хорошо очень хорошие углы от стеночки от стеночки ракетшан, от стеночки и от стеночки Трампочки, от стеночки от стеночки тоже делает лишний прыжок этот прыжок делать не надо если что заранее здесь поднимается и хорошо финиширует отлично просто отлично просто отлично топ-2 поздравляю и топ-1 а, run x не знаю кто но пи возможно поездом потому что вроде где-то на варкапах я видел уже Пойзана. Пойзан это старичок, ребят. Пойзон это ветеран. Советский пифрагер. Очень красиво, очень красиво, классно исполнил плазму. Здесь тоже все быстренько пролетел. Очень быстрый подъем. 900 с этой ракеты. 300-1300. Под себяшечка. Вообще, просто просто восхитительно ребят зацепил тоже здесь но я думаю на фоне всей остальной карты ой-ой-ой э... как она финиш залетела красиво красиво на фоне все остальной карты то что вы зацепили там, вот это этот пол перед 2x это вообще никак не влияет потому что карта сложная она реально сложная и не все будет получаться в каждом ране. Она комплексная очень. Поэтому, я думаю, большинство из вас забивало вообще. Зацепил? Зацепил. Окей, я финиширую в любом случае. Не зацепил? Заебись. Типа, все. На этом все. Так, давайте посмотрим, если у меня есть. Так, у меня есть демка под CPM. А зачем у меня только CPM и одна ВКУ-3? А во. Ага, ясно. Зерга. Спасибо, спасибо. Я не знаю, ребят. Возможно, у меня здесь что-то есть. С ой ее как много один. А вот декс есть декс 48,7 на 2 секунды. Ну ладно, на полторы секунды. А, к это гренадер, не декс, это Shine. Это Strangeland, ребята, победил. Скорее всего, в этом раунде. Другую, другой другой дамки нету. Давайте смотреть эту. Это демка именно с ДПВЦ. Полторы секунды. Разница с поизоном или с загадочным. Пи. Не знаю. Так, понизу. Собственно, мы видим точно такой же ролик. Очень хорошо поднялся. Очень быстрый подъем. Набирает, вы, заметь, вы замечаете, он, он пытается набирать скорость в любом э, свободном месте, так сказать. Потолка, красиво. А? Красиво, 487. Очень классно. Я думаю, что вот этот вот... Эм... Конечно, здесь везде по чуть-чуть, но... Основное, я думаю, это то, что ты не зацепляешь пол перед 2х. Это очень много дает времени, потому что ты просто не останавливаешься. Как бы быстро ты, может, даже фреймово зацепил, ты в любом случае потерял вертикальную скорость, и ты в минусе. Так, давайте дальше. А, ЦПМ. Зондер 1.28. А, лагает зондер. Возможно, что-то с настройками. Ага, я понял. Это демка, значит, из разряда. Я, конечно, поиграл, но карта мне не понравилась. Но ну, я отправлю вот это. Конечно, кто бы знал, что я буду делать обзор. Возможно, тогда бы он старался лучше. Но, ну, да. ПГБ, конечно, это красиво, но на фоне этого. Ну, я не знаю, ребят. Давайте пока поговорим, да, о жизни. 63 градуса подъем. Нормально. Это как? 63, это температура моего ануса, когда я такие ДНК вижу на варкапах. плохо что ему сказать что могу сказать хорошо хорошо молодец 44 -й. красиво красавчик так Рейвен начинаем обзор наконец-то с ПМ с Рейвена которую явно постарался играл целых полторы минуты ну я думаю он больше времени терял в ук 3 хотя не знаю Делал, значит, там Все, тихонечко вставал. Здесь можно везде повернуть. Теперь ЦП. Все намного проще. Использовал то, ту же самую стратегию. По наработкам, так сказать. Очень быстро поднялся. тоже делал 2X, не знаю зачем, можно было разогнаться на слике и, и просто сделать Доргачан, но ладно, оставим это на совести Рейвна. Так вот написано, это south Джорджия, это же Грузия, правильно? То есть Рейвен как бы грузин, или нет? А, окей, я забыл переименовать, я понял Хорошо Радио Каала Прошу прощения, идем по порядку В любом случае 59 секунд Так э, Ну вот это не совсем понятный мус В принципе, Кала, если ты сейчас смотришь Ты понял, да? Ошибку здесь не буду Снять уже ничего бы, Рейвен, в принципе, сделал Все достаточно оптимально Угол надо выравнивать В любом случае Даже если тебе плазнить чуть-чуть Ты должен э, привыкать Ставить угол правильный Сразу Ладно, ты начал с неправильным углом, но э, впоследствии ты должен его выровнять. Найти хорошо подниматься. Потому что это тоже все время, ребят. Подумайте просто. Вот он проплазмил, допустим, наверх с плохим углом, да? Проплазмит кто-то другой с хорошим углом, точно в таких же условиях, грубо говоря. И будет плюс 300. А где плюс 300, а там еще и вылет То есть чем быстрее, ты, под... чем лучше ты поднимаешься Тем лучше тебя откидывает назад Впоследствии плюс наращивается Впоследствии ты всю карту завершаешь Допустим, не, не с плюс 0.3 Как вот от коалы, например да? Не 59.5, а 58 Потому что ты из-за вот этого хорошего подъема Нарастил себе плюс на всей карте Соответственно, если, конечно же всех других участках карты ты нигде не зафейлил. Эппи 54. Я не знаю, напишите мне, если я какой-то душный, но я пытаюсь просто объяснять какие-то вещи. Вдруг вы чего-то не понимаете, думаете, что вот я тут чуть-чуть тут плазмить, я вот так такой угол оставлю. Тоже, значит, проходил через uh, Double jump. ГБ пока, о, <смех> только хотел сказать, ГБ пока делал только Зондер и Хэппи делает ГБ. Молодец, красиво. Немного бесполезно в этом случае, но красиво. Ты применяешь ГБ в ране, это, это очень хорошо. Так, слик. Хороший слик. Там рампа даблджампная, если что, можно сделать, например, было, Было бы намного быстрее. Возможно, не получалось, но выглядит все так, как ты просто всегда стрелял в рампу, как вот три. Нормально, хороший финиш, немного завтыкал, конечно, но бывает. 48,7, православный геймрок. Ну давай, геймрок. Давно я тебя не видел. Хороший дублджамп хорошо залетел г.б. неплохо-неплохо вот неплохо. видите вырвал угол по ходу хорошо залетел же double возможно не хватает мышечной реакции какой-то вам ребят чтобы сделать этот double на такой скорости вы не воспринимаете это как будто я вас не знаю булю что ой double jump сделал ну и чмо нет я просто говорю что можно было сделать обошел если у вас какая-то есть причина Оч... Для вас очевидное, по которой вы это не делаете, например, сложно, неудобно, не успеваю, еще что-то. Это нормально. Я просто говорю, Есть. Если... так э, пельмень, значит, э, геймрок хорошая демка, хорошая. Я все посмотрел. Надеюсь, Бог тебе поможет выйти из 48. Так, э, пельмень 41.2 не знает почему э, час с пельмень ходите на стримы стримы сейчас плюс-минус часто поэтому пивайте так сказать хороший хороший гб хорошая скорость все получилось хорошо ну начал неплохо весьма играет подстрел ракеты сразу а, я еще не объяснил по поводу этой ракеты. Тоже зади... Ой-ой-ой. ой ой ой Не, но пельмень на стримах-то у нас живет, поэтому он знает. Какой здесь роуд. Очевидно, ты не самого нашел, да, пельмень. В общем, с этой плазмой, после подъема с плазмы, вам, нуж... вам не надо жать... Левый клик мыши, или с чем, или с чего вы стреляете, да, бинт, какой у вас, control, пробел, backspace, enter, все что да, mouse Маус 5 у вас стрельба. Не надо жать. Там такая... Там, видимо, так все сконструировано, что будет намного быстрее, если вы по чуйке или по параметру высоты будете уже... Примерно знать, что вы у этого триггера Инита, который забирает плазму, триггер, который дает ракету, вы должны переставать стрелять, и как только вам дают ракету, вы должны сразу отстреливаться. Это будет намного быстрее, вы не теряете вообще нисколько времени, ну, может чуть-чуть, но гораздо меньше теряете времени, чем если вы жмете... Так, Renfire 39.6. Просто имейте в виду, когда такая конструкция, что сначала у вас отбирают, а потом дают. И это происходит не одновременно. Очень-очень хороший танк. Очень хорошо. Очень хорошо идет. Когда такая ситуация, вам нужно от, отжимать стрельбу. Либо доставать перчатку и сжать стрельбу. Тоже скипает, на 2 X. Ну хороший, хороший. Видишь? В общем, вы поняли, да, про этот. Такое встречается много где. Просто где не нужно спамить левый клик, точнее, ну, жать его, да. Не, не надо жать стрельбу, надо либо жать стрельбу с перчаткой, либо чуть-чуть подождать иметь терпение, как бы отжимать левый клик прямо вот перед триггером а, В общем, Rainfire, третье место Молодец Congratulations 383, TMFX. и Второе место Вот вроде выглядит быстро, да? А где взять еще? А где взять еще, ребят? Этот ГБ бесполезный был. Здесь все хорошо, 3 ГБ, но это нормально для Тефекса. Здесь, конечно, спамил, но мне кажется, ему больше повезло, что он попал в нужный тайминг по Шингане. Тоже скипал. Хороший финиш, очень хорошо исполнил, 38.3. Ну и Гоблин, первое место. Поздравляю, Гоблин, 36.0. Очень хороший результат. Очень хороший стрейк. Здесь немного широкое сделал, слишком широкий облет, на этом потерял времени. Здесь у него просто великолепно получилось, он скипнул посмотрим обязательно скейли здесь тоже хорошо этот под себя что потерял столбцов а это в принципе ничего страшного. ну и сделал конечно же по ул а давайте посмотрим в таймске еще раз. особенно тот момент и он с плазмой заскинул я постараюсь объяснить как это произошло я думаю можно начать прямо сейчас пока он идет в целом, я думаю, никого не секрет, что вы можете скимить потолок, правильно? Вы поднимаетесь с плазмы наверх. И если тайминг выстрела с плазмы совпадает с, вашим, с вашей позицией перед потолком, то в этом случае вы его скимите, потому что вы, грубо говоря, или это даже не скин, но это какой-то полускин, но он так залез, как Весп, короче. Это очень тяжело. У меня, у меня ни разу по так не выходило. Вообще ни разу. Я не знаю, надо ли показывать мою демку. Я, наверное, не стану, потому что кто захочет, может найти ее на ютубе. Я лучше покажу демку Веспа. Демка Веспа у нас есть. Значит тысяча восемь, один, тридцать пять и два. Тоже весьма долгий облет. Вот он, как будто бы заскинул. Ну, как-то как-то он выстреливает оттуда, то есть тысяча вообще оттуда с плазмой. Финиш немного медленный, но в целом нормально. Я перебил его на два фрейма или на три, сколько там. Такие вот дела. Такая вот карта. Помнить бы где вот. Я открывал, это вам не надо, вот, значит, получает, значит, по минусу ревен и Томми, ничего страшного, Гоблин получает 6 молодец. В общем-то, демок немного, но карта весьма специфичная. Не всем она понравится, это 10%, так сказать, информация. Ну, на этом все. Я надеюсь, что я буду... Наверное, мне теперь придется закончить эту серию обзоров по DFVC тренингов, Fine Cup. Название долгое. Не знаю, как оно на ютубе будет умещаться. Ну, в общем-то, на этом все. Следующая карта у нас идет uh, DFC 0.1.6 от Тамбурина. Тамбурина очень классный папер. Рекомендую его карты к прохождению. А на этом все. Всем спасибо, ребят. Всем удачи и всем пока.